Корея. Здесь правят те, кто родился золотой ложкой во рту. Самая золотая ложка из всех возможных. Хван Тэйон. Сын президента Хван Хёндо из Дошин Групп. Второй по величине компании в Корее стоимостью в 300 триллионов вон. Смотрите, это машина Тайона? Интересно, сколько она стоит? Зацени, мама купила. Они из журнала. Точняк. Сэнчон. Спасибо за все. Нет, нет. Джинсок, Джинсок, нет. Вот надо было ему так убого подыхать. Это уже слишком можешь меня ударить? Ударить тебя я хочу больше всего на свете, но не стану. У меня нет денег. А ты ради денег готов на все. Доволен? Не улыбайся покупателям. Но почему не улыбаться? Устанешь. Но он и правда такой крутой. Ты бы не показал мне этот кусок дерьма. Золотая ложка, которая делает богатым, 30 тысяч вон. Эта ложка может сделать тебя богатым. Ничего. Иди в дом своего ровесника. Съешь этой ложкой три блюда. Тогда ты поменяешься с ним жизнями. А ты хорош Может, я могу помочь тебе? Ты смог же все-таки Ты правда хорош? Давай есть. Хорошо. От Хванта Йона. Один миллион сто пять тысяч триста пятьдесят один вон. Вот, возьми. Хотел сделать подарок, но не знал, что тебе понравится. Ты не должен этого делать. Просто возьми. Не можешь принять дружескую благодарность? Я могу отличить настоящее от подделки. Ты мой настоящий друг. Завидую Лисен Он живет так, как хочет. И мама у него тоже, наверное, есть. Ты столько делаешь, чтобы добиться успеха. Это восхищает. Но тебе надо почаще улыбаться. Правда? Да. Лисенчон сделал все отчеты, верно? Часово. Мне очень жаль, отец. Я хотел, чтобы ты меня похвалил. Ты должен быть наказан за свои проступки. Отец! Отец! Отец! Я сделаю все, что угодно! Разберись с Ли Сэн Чоном самостоятельно. Эй, Тэйон, я не помогал, у тебя деньги. Ты лжешь. Я позабочусь о том, чтобы тебя исключили. Милый, папа, пожалуйста, проявите милосердие. Я тебе никогда не угрожал. Я просто использовал тебя. Я думал мы друзья. Вот почему я не должен быть добрым к бедным. Этого достаточно. Я, правда, умру? Эта золотая ложка может сделать тебя богатым. Чинцок, джинсок. Я не умру, как ты. Я позабочусь о том, чтобы выжить. Я здесь, чтобы попросить об услуге. Говори, можно мне поесть? На джухи Давно не виделись Хван Тэйон, придурок! Хван Тэйон? Как ты мог так поступить с Лисен Чоном? Мы правда поменялись жизнями. Он наврал и подставил моего друга. Ли Мама? Да, мама тут Вот же бестолочь, мы ужасно переживали за тебя Ты в порядке? Мама Мама Да, да, это я, Сынчон Ли Сынчон Почему он назвал меня Ли -чон? Эй, ты что свое имя выкрикиваешь, дурак что ли? Серьезно? Я назвал свое имя? Эй, Фантайон! Ты здесь что забыл? Все вокруг изменится, кроме тебя, и это будет выглядеть естественно. scared of who I've become I live in disguise As if it heals the harm I've done My reflection screams You're not enough anymore Forget all your dreams You were better off before I don't know I've been another red eye From LA to Nashville I'm so tired I'll smile but I'm sad Still it's lonely Between cities of people Who don't know me They don't know me But do I even know myself I've closed my eyes Друзья, после того, как вы все вынесли денег из стратегии, про которую я рассказывала, мой друг записал новый ролик с новой схемой. И пока он работает и ее не спалили, советую скорее переходить и вытаскивать бабки, а то опять не успеете. На прошлые подписчики суммарно очень неплохо вынесли. Пока есть рабочая схема, быстрее смотрите и пользуйтесь. Деньги лишними не бывают, ни для кого. Так что кликай вот сюда и начинай зарабатывать уже сегодня. Но поторопись, кто знает, сколько эта тема просуществует. Лучше нажимай на ролик прямо сейчас. Всем удачи, всем пока.